Всем привет, меня зовут Макс Прайм, это видеоролик для того человека, которого мы сегодня с ним играли в Roblox. Он сказал, когда у тебя будет стрим, с чем вы переписывались, поэтому я ему отвечаю. Ссылка в описании на другой канал, где реально будет стрим. Также создам еще второй канал, давно уже создал, я у вас ссылка в описании Скин на украинский, если вдруг кто-то патриот Украины.